Короче, всем здорово. Добрый, добрый Короче, с нами рассказываю историю Человек там в чат написал Что по гайдам первый раз пьет водку Мы решили добавить его в скайп поздоровайся со всем. ну да да ты добавился что ты там куришь дед научил. погоди 7 ты говоришь деду 7 ну, короче, ладно, давай застрим наш, выпей, по гайдам, как там, как ты говорил, выдохнуть, вдохнуть. Закусывай, закусывай, закусывай, закусывай, пас, быстрее. Зачем ты запиваешь, я тебе говорю, закусывай, ты за... Зачем тебе чай, блять, или хлеб, возьми, ёк, там. Пиздец, Вася, ты гонишь. А, блядь, у меня звук все это время не включен был. Вы ч ⁇ блядь? А, блядь, у меня звук все это время. Блядь. Ребят, ч ⁇ вы не сказали на стриме, а, что у меня звук не был включен? ну ч ⁇ блядь? Пиздец! Я ч ⁇ бухал зря? Не, у меня... Когда я КС-ку открыл, ОБС-ку новую. А, Бля, а. ребята, ч ⁇ вы молчали все это время? Я без сука все это время играл. Вы ч ⁇ блядь? Филипп? Ч ⁇ за хуйня? Ну, серьезно. Что? Ч ты не сказал, что я без звука играл все это время? Так, да, блядь, я думал, нахуй, это у меня какая-то херь. <къех> Пиздец, ребят, сорян, пожалуйста. Ты где? Сейчас. Мне нравится, что ты, Кого? Эээ, Даника. Сейчас. Гон на револьверах! А где возьму? А Давай я на дегляд, на револьвере. Да пьел, что ли? Пока. Ну ладно. Оп, сука! Ты, блядь, я на револьвере, а я на гигле. Ой, наоборот. Давай еще раз, я тебя, блядь, поинею. Не, все, идем до моем, блядь. <связь> да, блядь, давай хотя бы три раунда и все, я тебя, блядь, пиздец. Ну ладно, ради тебя. Хорошо. А че 80 раундов поебал? Ты 8 раундов проебал. А, пуга, жа, пугал. <связывая> а, ну, типа, не Перезайди за другую команду Я за КТ-то затер, зайди Escape выбрать команду из за, за этих, затеров. А, ну я как? Начинай! Бля, я не могу Типа, но Карта такая Я не помню команду, как перезагрузить Вот ты сука Срян, братик, все, идем ММ Блять, как калиброваться? Я пока прокалибровался. Сколько скаток надо отыграть? А я сколько отыграл? Так, семья в сети поставил, Я не знаю, там написано вот твоего никнейма. Так, ребят. У меня звание устарело. А, уже 47. Это ебучий этот какого? ютуб лагает. 25. На ты не тыня, не ютуб Бывает. Да а это вы в самп или МТА у БГ? Самп по ПГ. Так. Филип! Mm. Тебя сам тянет? Конечно. Тогда да скинь мне IP Сам ОБГ. Секунду. <с <с Ребят, я, Блин. я просто, понимаете, ко всем равно отношусь, поэтому если у человека одного Прайма нету, но он, он ко мне зашел в лобби со стрима, я не буду его кикать, понимаете? Если вы не хотите, вы выходите. Что такое Прайм? Забей, ты сейчас не поймешь никуда. Ну хорошо, тогда пошли нахуй тех, кто выгоняют людей без Прайма. Ребят, идите нахуй. Да, идите нахуй. Хуй. Да, вот, нахуй идите. Я скинул тебя IP. Я вижу. Блять, как скопировать? Я мажу. Сука, мазила ебаная. Сука! Я вместо скопировать нажал цитировать, че дальше? Че ты говоришь? Скопировать и в самп там, короче. В самп заходишь, галочка зеленая слева. Да, блядь. И он ну, тебя автоматически вставится, нажмешь ОК, просто. Даник, если ты не в курсах, этот тип, короче, с нами сидит, который в чат написал Go Skype, я ему написал свой логин, он позвонил мне в Skype, он, короче, за нас водку ебанул. Бту. Я в чё ещё за вас, отлично. Может, <сёк> а ты или Хотя, похуй, я всё равно водку ебанул. <сёк> Чувак пишет, какой стрим? Блять, где вы это смотрите? На стриме. Мы. А я вижу меня в капку пригласили и все. У чуваки, название канала, я думал, это со стримацией потянулись, но это не со стримацией. Филипп, послушай, пожалуйста, в этом mm -hmm. в... на стриме звук потише сделать музыку, нет? Знаете, что мы вчера по-английски поставили? Что тебя поставлю? 4 за импровизацию. Хорош, по 5-бальной. Блять, да. Нет, 13. у нас в Беларуси 10-ти Ну хорошо, тогда мне 8 поставили. И по 10-ти Потому что, знаете почему? Я, короче, вышел, сказали.. Диалог с учителем Я короче все ей сказал И потом в конце Пошля нахуй По-английски И мне меня 5, блядь, 8 4, но мне, вам, блядь У вас 8 Прото, да? Блядь, блядь, блядь, блядь. <связать> Все, пацаны, я лобби закрыл, больше нам никто не помешает. Хотя Хорошо. я не я стримлю. <связать> я же комментатор! Я же этот, смотрите, я, блядь, в этот каков. Я хочу поступить на, блядь, сейчас вспомню. Я сокси, <связать> а это как. Тиктор, <связать> <связать> <связать> Тикторский, блядь, я не помню, я забыл. Ну, блядь, чтобы новости вести. Я понял, я понял Ты будешь самый крутой бля. Корреспондент Давай по новому Все хуйня <свеч> Да еще <вообще>, все <свеч> Будет учить Гайды, прикиньте пацаны Новости через пять лет На первом канале Или на МТВ как человек учит пить По гайдам из Ютуба в прямом эфире, привет. бля. Так, привет. Какие-то про уроки. Братик, не читай вслух, пожалуйста. А, я понял. Хорошо. Сейчас, пацаны, я табличку с радара смещу немножко. Это у нас что? Это у нас... уведомление. Уведомления. А вы чего вы мне не хотите модерку давать? Ну ты пьяный просто, понимаешь. Если мы тебе модерку дадим, такая хуйня будет. Здорово, здорово. Рад тебя видеть на стриме. Да, блядь, я завтра же протрезвею. Логично, блядь. Завтра протрезвеешь, а стрим сегодня, Вась, понимаешь? Ну, блядь, пиздец. А мне, короче, друг модерку дал. Я еще отрезвый был тогда. Ну там, короче, пидорасы какие-то ему писали привет. Я их блокал. Охуенно, да? Нет. Как врач. Как врач повел. Да, блядь, они ему писали привет и не подписывались. Вот поэтому мы тебе мод руку не выдаем. Здорово, здорово. А кто же у вас все подписаны? Нет, не все, ребят. Давайте, вот, например, ребят, погоди, Урен... погоди, погоди, погоди, ребят, давайте. Все, кто сейчас на стриме, напишите плюс в чат, кто подписан на канал. Мне просто интересно. Это все из-за меня. Вот плюс... Урен подписан, Пифагор подписан. Подожди, подожди, подписан... подожди, подожди, подожди, ребята. Плюс в чат, кто подписан на канал. Мне просто интересно. Плюс один плюс, плюс второй плюс, плюс третий плюс, четвертый. Смотрит стрим 7 человек, подписано 4. Я подписан. Пацаны, теперь кто хочет, чтобы Егор, тот человек, который со мной в скайпе, пьяный. Выплатил, Это я, я бор... трезвый, я вам модерки всем. Да, кто хочет, чтобы он был модером и блокал вас за сообщение привет в чат. Давайте. Я плюс не плюс, вас, плюс в чат, кто хочет, чтобы он был модером. Давай. Вот, Фод, ты пидорас. Ах, вы пидорасы. Ой, <свист> Видишь, все против. Видишь, что я могу поделать? Ой, будем, пошли нахуй! Будем теперь мужики настрименно назначать новых модров с помощью голосования. Голосование. Ой, плюсик что-то ставит. Смотрите, я два плюса. Да ты, блядь! Нет, не я. <свист> Нет, не я. Лёха, так, на, заднем, на заднем фоне сделаем узло. Погромче? У тебя оно вообще не звучит. Оно звучит, но очень тихо. Сейчас я сделаю, ребят, музыку погромче. Я думал, очень тихо. Диджей бан. Диджей бан. Пацаны, да. заказывайте музыку, пишите название в чат, которое вы хотите услышать. Бля, сейчас я свой трек напишу, охуеете. Давай, ставь мне название в чат. Блять, да иди нахуй, я тебе скайп отправлю. Ну да, можно да. скайп. <свят> тебе который раунд сейчас? Пятый? Три-два. Пятый, да. Шорт трек охуенный, и пиво дай задефюзить, дай задефюзить пожалуйста дай успею хоть на, да. вот дохуенный трек да. сейчас я за салфеткой приду, сосу и дай водку Блять, он Ретик новенький! Где Не, Филипп, не Алексей! Я, не а, да я, я, я не просто подумал. тут с челиком общаюсь. Но, Филипп, но, но, я там маме, папе, типа, <свят> Ты можешь чекнуть канал, точнее оформление. Давай я чекну. Давай. Чекну а я оценку дадут. Сейчас буду смотреть. Хорошо. раздал, вы видели? А, лайк за это обязательно. Вот смотрите сейчас, у меня будет критик. Критик, критик. блять, как. Сюда, сюда, сюда. Сейчас будет охуявшая критика. критика. критика. критика. критика. Ну или... Критика. Как, на... как критика наоборот называется? Э, Похвала, похуй. Вот смотри, критик. Э, у тебя оху... блядь, этот. Если у тебя по самку, то шапка э, заебись. А вот эта хуйня, прошло, блядь, прошло, я хорошо, бы ну, на аватарку да, сделал да, другой. шли. А что это нахуй за R? А так охуенно. Что пацаны я как это сам начал все тупо со стрима вышли три человека смотрят Да сейчас подожди я пойду по супер <laughs> давай а сейчас а могу поставить по твоей команде я прыгнул чё... я прыгнул я прыгнул прыгну. понял для чего а Даник ты <laughs> будем Даник искать да? здесь... Пр прямо я ли здесь... Даник прыгай мы уже прыгнули вы уже прыгали? Да, прыгай. А Может, заново? А, за что, я заново начнем. <ррик> бля, я так далеко. Бля, где вообще карты? Лети, бля, дурак, куда ты летишь? За мной лети. Я за тобой лечу. Шок... Я прямо лечу. Слышишь, Филя, прыгаем на Санта-Мария. А? На Санта-Мария, Филя, прыгаем. Мы сейчас что сейчас на Санта-Мария? Давай на маяк, на маяк, на маяк, Вась. На маяк? Да, мы на маяк прыгаем. Нет, ты, ты... Ой, не, на маяк, а на, на это, на кольцо обозрения. Я не долечу до маяка. Да ясно дело, ты не долетишь, как можно ближе лети. Просто Филя okay. нечаянно спрыгнул там. Так, тут нихуя нету. Я вообще тут никогда не был именно на этом сервере в ПБГ. А, а стойте, блядь, как парашют открывается? Ебать! На F, парашют на F. как открыть, блядь? На F, на F. На F я сдох, Я лут нашел. Ладно, тогда перезаходим. Выходим. А че же меня? Почему я нажимал на F и парашют не открывался? На мышку, блять, на LKM, на левую мы кнопку. блядь, я уже не играл в GTA, можно, блять, хуй-на выходим, да? Нет, пускай следи. Ты что следишь? Нет, меня выкинуло в лобби и написано матч старт через полторы минуты. А на стриме следи, блядь. Да охуеть? мне делать Я не знаю все, типа, да, ну, выйдите, в филе просто времени нету, типа, ему уходить, у нас катка. Я лут нашел в я калаш нашел и 90-потрус. Ладно, играть вдвоем, потом ты играл в старт-поле об этом играть. Это ты? Это не ты. Это не я? Чи, да? Это чи, да? Где, холпанутие? Араблю, араблю. Проарабил немножко его. Ну я ему тачку покосал, колесо Я ему прыгнул. тоже сейчас немножко, совсем капельку А помнишь, в тут был лут? Типа, гранаты единственное место, где можно было найти Такие еще маленькие Вот тут вот они были Я просто хочу ради интереса ребят Кто играл в ГТАшку, должны знать этот лут Они тут находились, если не ошибаюсь Лёха, смотри, где. где Что? А, нет-нет-нет Вот тут они находились Пошли. Погнали. Бля, мне нравится этот трек очень, ребят. Кому трек нравится, плюс нравится. Я не пишу. Кому трек нравится, плюс счет? А да, пожалуйста. Выруби? да, да, да, да, да, да, да, да, да, так э, я в наушниках как бы я просто с телефона сейчас поднес к наушникам а телефон отнимем Погнали на, слышишь, на этот, на магазин одежды вот этот Самый. А не... о, кто-то ездит, кто-то Где? Где? я у него один, я не вижу. кого то садил. ну там, я с арифлы увидел Ладно, пусть... прикрой меня, подожди, прикрой Нет прикрываешь да. я нашел теперь рюкзак сейчас бегу вот у меня смотрите мужики я не понимаю youtube немного тем что у меня вот с планшета я смотрю стоит 21 лайк и 0 диз дизов А с этого с компайса смотреть с аккаунта на планшете я без аккаунта смотрю я стоит. вижу 23 и 2 дизлайка Вот YouTube бага на хуйня У меня 24 и 24 дизлайка Ну, это с компас аккаунта, если смотреть с -с Слева, слева, слева, слева, слева, слева, Лёха Вижу Блять, Убил меня Пацаны, если хотите музыку заказывать, Любой трек включу на ваш заказ. Кстати, пацаны, зацените мюзик. Это Даник. Бля, Даник, тихо, it's тихо, it's не перебивай. Тихо, Даник. Слушайте внимательно. Трек вчера записал. Это Даник. Я сало и продаю его. <laughs> Заебись, блядь. Короче, пацаны, какой круче? Первый вы слышали, второй угу, Имеется ввиду voice tag угу, Или третий, вот типа, в первом отклонении налево ухо, на право, на лево, и потом гл глушение идет, заглушение. И этот, эхо. А во втором эхо, в третьем налево ухо заглушение эхо, короче. Какой круче? Первый, второй, третий. Так, все, я сейчас скайпи поставлю. Статус. Так, я сейчас скайпи поставлю. Давай быстрее, больше. В стиме, в стиме, активность. Так, так, все. Давай. Погнали. А все, слышишь? З зона сужается у меня что то есть, у меня okay. сок еще один, мне нужен сок, по любому опа, тачка откуда то взялась, понял? Mm -hmm. тут ее не было, он походу перекрывался все это время пути во во во видел? видел? Yep. Блядь, я тебя его заберу нахуй, я базарю mm, <запрошу> <запрошу> забрал, но у меня нахуй хп мало Армор одел, м взял. Хилюсь, блядь. Давай сок действуй, блядь. Откуда меня рабит? Это 4 кина, блядь. Откуда меня арабят? Я не понял, откуда меня уберу. Ладно, второе место, блядь. Нормально. Топ-2. Бля, мне... Вот реально, пацаны, вам такие стримы больше нравятся в плане, Вот когда... Понятно, что происходит. Когда слышно всех, по звуку все стабильно, по качеству тоже, блядь. Чем ты не прерываешься, чат нормально читаешь, все заебись А вот не то, что было типа в кэске, когда вот тот человек бухой пришел Типа была ну, вот эта хуйня, Филя уграл, я не понимал, что происходит, я тоже иногда уграл, короче я Ты не здесь... мог нормально... ты еще не мог нормально инфу, свой чат Когда я говорю, Леха, Леха, ответа, Да, потому что я тут тебя сушу, то их, то я вообще не понимаю, где что происходит, что я делаю вообще, блять то есть, реально круче вот так вот стримить Вот как сейчас, ребят Кому mm -hmm. больше сейчас вот такие стримы а нравятся? Приземли... На F На F, стой, не нажимай, блин Я понял По моей команде <клыш> Так, пацаны, мы сейчас приземлимся Когда я скажу на сараях Это самое жесткое место, туда все приземляются Потому что там больше всего лота Поэтому мы сразу ищем лот в сараях Внутри, на втором этаже лучше лот находится Прыгайте туда, на шип, прыгайте, если что <клышленное> Все, короче, давайте Прыгаем Не-не-не-не-не-не не, Раз, два, прыгаем За мной летите Блять, что вы нахуй как-то раньше выпрыгали? За мной летите ебать Ой блять, я не в ту сторону лечу Обратно летит Блять, ты шо дебил? Вс, блять? все вот сюда летите, мужики, сюда А кто зелененький? Я. Да, да, да. Так, пацаны, на ближний самый ангар, вот эти вот два ангара. Поняли? Давай, давай, давай. Тут всегда в большинстве количества... В большинстве случаев самый лучший дроп находится. По количеству. Открывайте. Все, я приземлился. Блять, быстрее. Дроп Дрог нужен, а дроп, стрель... дроп. Лотайте стрель... стрель... дроп. Далеко. Рюкзак нашел. Шотган нашел. Если кому-то халпа нужна, говорите. А, патронов уже нет, ебать. Мотов нашел, дигл нашел. Все, у меня есть дигл, слышите? Если кому-то а? халпа нужна, если кто-то нападет, говорите, ебану всех. Тут по-любому нас... кто-то есть, я базарю. Следите. <гас> Бля, это ты? здесь это вот мог быть да там есть вроде <Chrome> нет нет вон тачка тачка тачка вижу ебаш на него давай ебашь ты ебаш euh, блять выпрыгим выпрыгим давайте е... <социт> <социт> ебать нас да, разъебали по да, красоте слышал <социт> <лепаньите, блять>. а, <социт> тупо по красоте разъебали да, тупо, блядь, тупо, блядь, три на три, нахуй. Да. Ну, Всё, давай, давай заново. Надо Я в батлу. Да, да. Чего, блядь? А. Класс -а -а. рофл? Ну. Ну. Вы были кикнуты по подозрению в чечестве. А, ну так бывает, да. Тебя запрызли в этом, рассинхрон мог быть. Ты в батлфилд сейчас? Я предлагаю, знаете, что сейчас поделать? Давайте сделаем такую штуку. У меня есть программа для накрутки онлайна на стриме. Вот, давайте накрутим какому-нибудь сейчас, как, собственно говоря, мне, типа, онлайн на стриме, и посмотрим его реакцию, заценим. Ну, блять, можно. Давайте, погнали. И, кстати, можно накрутить, если я вам сейчас скину прогу. Э можно, ре ре ребят, кто хочет, добавляйте скайп, скину программу эту, и прокси, там, короче, все объясню, что делать. Можно накрутить таким образом тысячу человек. Так, Откуда это три косыря блядь, на донате? это я докинул своим. Три косаря. Да. Почался, пацан. А зачем Так, а экран зачем есть, погоди. Вс, отебись. Так, все, погнали, смотрите, мужики. Да ну, взаибали, серьезно. <реш> Бля. Короче, смотрим реакцию. Я это один буду делать, потому что долго. Крутим онлайн, короче, мужики. Ну, по стримерам, как мне. Смотри, у тебя 26 лайков на да, стример. Да, я вижу. Так, давайте, короче, к стрим. Ищи Желательно снимал. девушку какую-нибудь найти. Прямые трансляции. Вот она, я ее сюда. Блять, у нас граната. Блять. <laughs> Италик, это ты просто. Это просто ты. <laughs> Блять, у нас граната. <laughs>